Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, большое перерождение, интересная тема, почему рождаются мертвые дети. Но все очень банально. Когда человек рождается, то у него есть некий такой закон, написанная дата его жизни и дата его смерти. Она уже прописана в нем. И когда человек живет на протяжении своей жизни, то в тот момент, когда он доживает, он может скоропостижно скончаться. То есть он может скоропостижно скончаться, допустим, от того, что он там убили его, или от того, что даже не так. Он может не скоропостижно скончаться, а закончить жизнь самоубийством и и он может, допустим, не дожить до момента смерти, там, 20 минут. Допустим, через, там, если бы ему не делали операцию, то он бы дожил, допустим, на год больше. А так ему сделали операцию, он умер на год меньше. И ему необходимо в следующей жизни этот год дожить. Поэтому он рождается ребенком, год проживает и умирает. И спасти такого ребенка невозможно. Таким образом происходит астральное завершение круга прошлой жизни. И в следующей жизни человек рождается полноценным. И его жизнь полноценно полностью он будет проживать полностью отпущенный его период почему есть цикл перерождений по моему мнению это является элементом эволюционного обучения человека каким образом происходит эволюционное обучение если человеку ничего если человек не видел сникерс то он не сможет хотеть сникерс именно поэтому я всегда говорю что все что человек Придумывает, все, что человек э, видит, все, что человек или то, о чем человек думает, это все уже существовало или дается ему, чтобы он это знал, и это все связано еще и с чувствами. Так в одной жизни человек будет убивать людей, в другой жизни он поймет, его будут убивать, и здесь все связано вот с чем, допустим, человек подписал договор какой-нибудь, согласно которого убили 100 человек, в каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста, и его будут убивать, или он будет умирать от какого-нибудь заболевания, и так сто раз. Таким образом он умрет сто раз в своих следующих жизнях, пока вот свою миссию или пока вот этот весь процесс э ну, не переработает. Так в нашей жизни устроено, что в одной жизни мы рождаемся для того, чтобы быть гарантированно там негодяями, потом мы обучаемся в следующих жизнях, что мы не хотим быть негодяями. Я, конечно же, хочу вспомнить эти слова, которые в свое время говорил э великий человек Иисус Христос, он говорил там о